совет расклад плюс египетский связь сейчас посмотрим совет от кого у нас будет совет мне необходимо связаться сообщить что-либо важно предостеречь или похвалить Это и душа, с вами хочет поговорить Душа. Хорошо. Мало времени уделяйте своей душе. Душа хочет, чтобы вы обратили внимание, что внутри вас происходит, какие эмоции испытываете. <связывается> Ваша душа. Совпадение я пока не вижу. Но если вот так вот первый ряд. Так. Вот первый Совпадение здания дворец. Так. Ладно. А так совпадение. Я не ждать, четвертый ряд. Четвертый ряд. А вот совпадение колечко. Так. Ну, вроде все. Давайте начнем с первого. А вот подождите глаз. Так. Что тут еще есть а, Вот солнце. Так. Аха, да. Так. Давайте тогда. Вроде всего, Больше совпадение я не начнем. Давайте вот с первого ряда да, начнем. Первый ряд. Вот у нас было здание. Еще раз покажем. Так, здание. Сейчас, секунду. Здание. Mm -hmm. Дворец, казинный дом. Ваша душа хочет сказать, что вы можете находиться в том месте, где много людей. Они вам могут говорить, что угодно. Постарайтесь в этот момент услышать свои души. Если вам дают совет, постарайтесь услышать советы вашей души. Обратите внимание. Так, давайте еще посмотрим. вот Первый ряд. Совпадения какие-либо есть? По первому ряду. Так. Впрочем, я больше ничего не увидела. Больше нету. Угу. Давайте тогда смотреть второй ряд. Совпадение второго ряда. Подождите. Вот. смотрите. Вот. Совпадение есть у нас. Так, вроде больше ничего нет. Совпадение никаких. Сейчас еще раз посмотрим. Совпадение. Вроде тут и нету. Хорошо, надо смотреть. Арфа. Так. Арфа, арфа. Скандал сплетни. В душе вы можете переживать, что вы с кем-то поссорились, что у вас могут говорить сплетни. Это не так. слушайтесь к своей душе, по этому поводу не нужно переживать. Относитесь ко всему с улыбкой. Да и вообще, я считаю, что пусть говорят что угодно, главное, что говорили. Как-то внимание интересно, да? Чтобы не забывали. Так, хорошо, второй лет Ну, у меня такая поговорка была в школе. Вот. Главное, чтобы говорили. Не важно, что говорят, главное, чтобы говорили. Так, а вот. Еще пропустили. В первом ряду. опахала Опахала. Опахала перемена. Перемена в жизни. Перемена в жизни. Ваша душа хочет, хочет вас наградить именно тем. Подарить вам подарок, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону. Главное, доверяйте им себе это в первую очередь. Так, теперь смотрю второй ряд. Вот солнце. А подождите, вот тут сначала. Вот. сейчас лучше. Корей глаза, да? Темные глазки. Так. Глаз со слезой, печаль. Вы можете печалиться по какому-либо поводу. Ну, если с точки зрения слез рассматривать, чтобы наши глаза не были сухими, конечно же, нужно, чтобы напитать глаз влагой, нужно слезы. Это необходимо в какой-то момент. Также можно и когда смеяться, от радости плакать. Вот вы смеяете его, смеетесь его слезы от счастья. Поэтому, если вы печалитесь, это нормально. Значит, вашим глазам необходимо питание влага. Так, солнце Поэтому душа хочет вам сказать, чтобы вы по этому поводу не переживали. Так, солнце. Счастье, удача. Поплакали, успокоились, и у вас в душе счастье, а в жизни удача. Так что по этому поводу переживать вам не нужно. Стараться почаще улыбаться. Так, давайте вот четвертый ряд. Ой, третий мы смотрели. Давайте третий посмотрим. Третий. вроде нет совпадения. Ничего не нашла. Третий. Да, совпадения нету, не вижу. Совпадение я не вижу. Так, давайте посмотрим. Вот четвертый ряд. Кольцо, печатка. Так, смотрим. Кольцо, печатка. Предстоящий брак. Ваша душа награждает вас подарком, что у вас будет скоро предстоящий брак. Вы найдете, вернее, вы будете рады в личной жизни, вы будете счастливы, у вас будет хорошая семья. Либо же вы уже имеете семью, но именно в личной жизни, как парень, девушка, муж-жена. скоро у вас будет официальный брак. Так что по этому поводу не переживайте, в личной жизни у вас все будет хорошо. Давайте, да, давай, а подождите, посмотрите, что еще я нажму. Да, колонну. Давайте сейчас покажу. Колонна. Посмотри завет. Колонна, колонна Устойчивое положение. Также ваша душа награждает вас подарком, что у вас будет финансовое устойчивое положение, даже профессиональном плане. У вас устойчивое положение Вы будете именно на своем месте работать в данный момент то, что вам хочется и вам нравится. Или же, если ищете подходящую работу, у вас будет хорошая, стабильная работа. Именно та, которая вам сейчас, в данный момент, нравится, именно по душе. Давайте теперь подведем это. Здесь здание здание. Раз. Дальше смотрим 2, 3, 4, 5, 6. И 7 кольцо. Семь советов от вашей души. Ваша душа хочет, чтобы вы понимали, что в данный момент, в данной ситуации вы не то что обязаны, а именно вам необходимо пережить. Вот вам возможно сейчас пережить ссоры. Подумать, что вот о а вас будто сплетни идут. Но если даже это и так а вас идут сплетни. Значит, о вас говорят, вы интересно и по этому поводу расстраиваться не надо, не надо сразу слезы лить. Да, неприятно в какой-то момент, но вы постарайтесь постарайтесь именно использовать для себя понимать, что. А, сплетний дот, а там не говорят, надо же как сторону. может автограф дать. Вот так вот. Начинайте думать именно с пользой для вас. Да, слезы нужны для питания глаз, чтобы глаза не были сухими. Постарайтесь чаще смеяться, а не плакать, потому что все могут идти и от счастья. Не знаю, как у других, но у меня от смеха всегда идут слезы. Даже невозможно понять, я сейчас реально плачу или я смеюсь. Так вот. Ваша душа хочет вам сказать, чтобы вы не переживали, чтобы вы понимали все, что сейчас в вашей жизни происходит, именно в данный момент. Вот у вас моменты. Их много-много-много. Вот много, эти много, вот видите, много, этот момент. Этот, вам надо пережить. Вот ваша душа. Вот это вы. Момент надо пережить. Вот этот. В жизни настал момент. Вот душа. Понимает, да. И вы понимаете, что следующий момент он обязательно будет. У вас не может быть такого, чтобы вот вы остановились и все. У вас обязательно будут другие моменты. Даже в другой сфере, например, поработать что-то. В личной жизни. С окружающей вас природой животными окружающим, окружающим вас людьми. В творчестве у вас. Ваше хобби, ваш талант. гармония гармонии с собой главное всегда находить. Плюс для себя в любом, в любом моменте. Понимать и осознавать, что вот для вас это является плюсом. Вот почему этот момент произошел? Чтобы вы понимали, чтобы вы могли пережить и взять именно те плюсы, которые вам необходимы. Вам даются моменты, чтобы вы понимали, чтобы вы обратили внимание на что-то. И самое важное взяли для себя. То есть бывает необходимо, чтобы пережить. Неважно, важно, какие эмоции, моменты, главное это пережить. Возможно, ваша душе требуется именно моменты, те, которые у вас в жизни были, есть или, возможно, будут в вашей душе, это необходимо. Всем пока.